Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать мой любимый способ наращивания корневой системы с помощью живого мха. Посмотрите, какая прелесть! У меня была возможность попасть в лес, и я набрала немножко мха. Не для продажи, а для своих любимых орхидеюшек. У меня собралась немножко орхидей с плохой корневой системой. И хочу вам показать, как я наращиваю уже не первый год. У меня есть очень много видео. Посмотрите, как нарастают корешочки с помощью живого мха. Как я собирала мох, я вам тоже оставлю ссылку на видео. Посмотрите, какой мох я собираю и где. Это хвойный лес я зашла. И вот такой пучок моха прекрасный достался мне для наращивания корневой системы для начала я вам покажу вот у меня есть две орхидейки не с ужасной корневой системы но она плохая и мне нужно нарастить если я посажу в кору они могут немножко не понять меня и испортить свою корневую систему не наращивать дальше. Видите? Это... А вот это вторая орхидеечка. Одна из них Леодора, а вторая Попугач. Я держала ее над водой. Так как с горшка вынула, корни были в ужасном состоянии, уже подсох корневой стволик, шеечка. И она гниль свою прекратила. Нету гнили. Ну то время... Подожди, тихо-тихо-тихо видео снимаю. Как я буду наращивать корневую систему? Да вообще без вопросов. Очень легко. Берем кашпо, немножко воды наливаем, берем мох. Ну вот так, кусочек. Помещаем. Сюда живой мох, кашпо. Он дотрагивается воды, конечно. Видите, как красота. И ставлю сверху свою орхидейку. Никуда ее не впихиваю, просто ставлю слегка и все. И подписываю. Вот попугайчик или адора больше ничего делать не буду в таком состоянии в таком состоянии я свою орхидейку оставлю на некоторое время а через время к ней вернемся к этим двум красавицам посмотрим что у них произошло какие изменения вот сейчас они в таком состоянии и еще хочу вам показать еще одну орхидеечку хочу посажать, посадить. Вот, смотрите, у меня была орхидеечка в очень плохом состоянии. Я наращивала ее в тепличке, корневую систему. И вот у меня получилось. Видите, какие маленькие корешочки у нее проросли. Листики тургор не восстанавливают. Они его, видите, ведь вообще тургор не пошел мягкие листики остались вот пошел маленький новенький листочек я вам ставлю видеоролик в каком состоянии она была до того как вот эти корешочки пустились в рост то некоторые зрители мне говорят, а да вы купили в таком состоянии, а придумываете сказки, там рассказывать. Какие сказки? Девочки, мальчики. Смотрите, корень весь гнил, листья все, корни пообрезала, стволик гнилой, черный. И вот молоденькие листочки нарастились. Переберу для нее вот такой маленький горшочек. ставлю сюда мох. Это будет очень много столько на дно налью водички и посмотрите очень даже красиво эстетично и она будет себя прекрасно чувствовать здесь делаю пальцем углубление ставлю ее чтобы она не повредила свои молодые листочки и вот в таком состоянии будет моя эта орхидейка Стоять на доращивании корневой системы. У нее уже пошли немножко в рост корешочки. Они пробудились. Но она очень слабенькая. И поэтому ей надо помочь. А мох в этом деле ей очень даже неплохо поможем. И здесь также у меня был башмачок. Они вместе наращивали корневую систему. Я тоже помещу сюда. В уголочек по Пусть они раз вместе были, так вместе и будут. Смотрите, какая красивая получилась композиция. Зеленый мох и две орхидеечки. Правда, без корней были бы с корнями, было бы еще красивее. Но ничего, тоже немного неплохо смотрится. Главное, чтобы они хорошо себя чувствовали. А как я за ними буду ухаживать, я вам покажу в следующем видео. И какие у них будут результаты, тоже вам покажу, расскажу. Будем наблюдать за этими красавицами. За вот этим горшочком с двумя орхидейками и за этими двумя орхидеечками. Всем удачи, всем пока. Подписываемся на мой канал. Остаемся на моем канале. И у вас все получится. Я уверена в этом. Здравствуйте, сосновый лес. Мы вырвались на природу во время войны. Покажу вам всю красоту и природу. Тишина аж в ушах звенит. Прикольно отдохнуть от всего. Вороны кричат. Высота какая. Растения растут, мох. Вот этот мох я использую для своих орхидей. Я наращиваю корневую систему. Вот берете он живой мох, именно. обматываете орхидейку, она прекрасно укореняется, этот мох незаменимая вещь, вообще можно под любое растение вот так положить, будет влага сохраняться, улично даже растение вот растет, вокруг мухом обложили и прекрасно растет ваше растение Благодаря этому муху он очень сохраняет хорошо влагу. Да. А в лесу надо ходить с палкой. Искать грибочки. Грибочки. А вот какой красивый мух. Замечательный. Сейчас влага пошла. Вот какой. Ой, какой красивый. Прям аж приятный такой мух. Такой. Такой мох прямо оставить не мог, заберу. Норвется очень легко, потянули, и вот вам клубочек мха уже готовый. Мне нужен этот мох, я его домой заберу. Там я вам маленький показал, а это именно шикарный. Вот такой В красоте я побывала, запах, шишки. На каждом шагу воздух такой. Прямо отдыхает все. Грибов нет. Не видно. Мы сейчас поищем. Даже мухоморов не видно. А вот какой-то грибочек. Ой, что это? Это листочек. Цветочки вот лесные. Глухомань. Люди явно не ходили так. Нигде не протоптан. Здесь и страшно ходить, вам скажу. Дятел где-то стучит. Красота! Неимоверная. Дубочки маленькие. А вот еще меньше. Листья уже желтеют. Чувствует осень. где ты, дятел. Дятелс, слышишь? Где-то тут возле моего дерева. Местные жители знают, где грибы собирать. Они он повезли на велосипеде. Целую торбу с грибами поехала. Ну, приехали. Никакого гриба нет. Вообще, дети грибы. Ну, где-то есть. Как-то мы приезжали, так грибов было море. И мухоморы всякие. Тут я остановилась, не говорю, дятла хотела послушать. звуки природы Всё, всем спасибо за внимание поедем дальше не только природа любоваться всем удачи всем пока всего вам доброго